Однажды, когда я была еще юна и наивна, мне казалось, что для счастья мне достаточно переехать жить в Европу. В 2010 году я полный энтузиазма и надежды ехала в Берлин. Но после нескольких лет, которые я прожила там, я поняла, что это совсем не та сказка, о которой я мечтала. Я поступила на MBA. Берлине на Европейско-Азиатский менеджмент. Это были полтора очень счастливые года в моей жизни. Я поучилась в такой мультикультурном да, окружении. Ребята со всего мира, начиная от Бразилии, заканчивая Японией. Но когда MBA закончился, все разъехались. Вот в этот момент, наверное, градус одиночества и начал зашкаливать. Когда ты приезжаешь в чужую страну, не будучи человеком менталитета этой страны, и не зная некоторые законы э, с рождения, самые простые, тебе очень сложно вливаться в окружение, потому что что-то ты делаешь по привычке так, как ты бы делал дома, а тебя не понимают, и ты всегда там остаешься приезжим, ты остаешься чужаком. И это психологически тяжело. Там у каждого свой микромир. В который даже продружив большое количество времени, ты вряд ли попадешь. Я скучала, потому что можно встретиться с подругой и просто не заметить, как наступила ночь и уже приблизилось утро. Мне очень не хватало тактильности. Я в Берлине практически не обнималась. Эти холодные... Э, ну, окей. Больше всего я скучала по женскому роду своей семьи. Когда я возвращалась в Минск регулярно, раз в два 3 месяца, я ехала обнимать свою семью. Это было первое, основное. И это было самое теплое, самое важное. То есть мама, бабушка моя уже там. <свы> бабушка была таким человеком, у нее была такая внутренняя любовь, которая, ресурсная любовь, да, которую я больше ни у кого не видела на сегодняшний день. Мне всегда очень не хватало их, моих близких. Знаешь, вот этот вот факт эм, зеленой травы в соседнем саду, он меня очень-очень э, выводит из душевного равновесия, потому что э, нет травы зеленее, чем дом. Вот этот уровень, зашкаливающий уровень э, скучания, оно сделало свое дело, и я вернулась э, домой. Это был очень серьезный шаг, после которого я поняла, наверное, что я действительно смелый человек. И личностное мое развитие, очень глубокое, оно э, началось снова именно тогда, когда я вернулась в Минск. Пришло осознание, что мне хочется создавать что-то самой. Я начала крутить в голове, чем бы я хотела заниматься. И осознав для себя, что я вернулась в Минск к людям, я начала создавать проект для людей, которые мне близки по духу, близки по э, сознанию, по менталитету и по ценностям. У нас три заведения в самых неслучайных точках города. И э, локацию для нашего последнего заведения я выбрала, когда приехала погулять по району. И увидела вот это какое-то такое братство, вернувшее меня в детство. Когда несколько квартир собирались в одной квартире, да, и там встречали вместе праздники. Я вижу то, что люди не безразличны друг к другу, и они хотят общаться я сразу же словила осознание, что именно здесь я могу реализовать идею придомовой пекарни. С открытием нас и ура! Реш стал для меня местом притяжения креативных, думающих, активных, живых, эмпатийных, очень добрых, очень наполненных, настоящих, честных людей. Гости, которые к нам приходят, мы знаем их всех до единого. Они забегают поболтать, узнать, как дела, и купить с собой пирожные для своей семьи или для своих друзей. Они могут приходить хоть в пижаме, как к себе домой. За свежим круассаном, за багетом, за чашкой кофе, по дороге на работу либо возвращаясь с работы. И это все очень тепло по-домашнему, по-семейному. За эти пять лет я расцвела. Я расцвела, когда я поняла, что люди мои вокруг, и я цвету каждый день. Знаешь, прошло уже пять лет с момента, как я вернулась, а мне кажется, я все крашу и крашу. Для меня счастье — это, это какое-то ощущение на уровне мурашечек которые бегают внутри. И ты понимаешь, что... Они начинают бегать, когда рядом свои люди. И это кайф. И это счастье.